Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты а на эту сцену я приглашаю поэта, писателя, члена Союза Писателей России, поэта-песенника Татьяну Суздальскую, друзья, под ваши аплодисменты Татьяна исполнит авторскую песню «Нарисуй меня». Нарисуй меня влюбленной Нарисуй меня счастливой И любовью окрыленной Нарисуй, нарисуй Блаженство От души любви и томленье Ленийте на совершенство А в улыбке нарисуй, Нарисуй, нарисуй, художник Нарисуй меня скорее От любви твоей горячей Видишь, я и лень Нарисуй меня скорее От любви твоей горячей Видишь, я милею А любовь твоя беспечна А любовь твоя шальная И в тебя ты мой художник Страстно подлинная